Друзья, всем привет! Сейчас я приехал на один интересный объект. Давайте камеру переверну, чтобы было более понятно. Видите, какие большие сосульки? Значит, ему владельцы этого дома жалуются на то, что им холодно, особенно на мансарде. Большие говорят, теплопотери. Но ну, вот по сосулькам мы видим, что по факту они отапливают. По факту они отапливают улицу. Купили вот дом. Первый год включили отопление, и обнаружилась вот такая вот история. То есть им в доме холодно, плюс у э -э них еще есть проблема с конденсатом. Давайте я вам еще вот эту вот плоскость покажу. Здесь вот видно, что тоже вот посмотрите, видите, какие большие сосульки. Сейчас давайте зайдем в дом, Не разрешили поснимать, и будем разбираться, почему... Образуется такая вот проблема Итак, друзья, я поднялся на мансардный этаж Камеру давайте перевернем Вот так вот это у нас все выглядит вот. вот это вот черное, это у нас Вот это у нас пергамин обычный В виде пароизоляционной пленки Здесь вот если мы сейчас его начнем Отрывать Мы увидим Как у нас утеплена крыша сделали когда строители монтировали утеплитель чтобы утеплитель не вываливался они вместо того чтобы сделать какую нибудь там проволоку или нитку натянуть они короче придумали вот такие вот досочки закрутили их на саморезы так здесь у нас здесь вот у нас 100 миллиметров так. Видно, что примыкание утеплителя сделано не очень качественно. Поэтому, особенно ендова она очень хорошо пропускает тепло. Поэтому, особенно в Яндове, у нас большое количество сосудов. Так, убрали вот эти вот реечки. Давайте снимем вот что-то утеплитель. Так, снимаем здесь. Вот, видите, здесь у нас... Мокро, Сыра. так вот, здесь вот прям все мокро, вот видите, стропилиная, она сырая, сырая. Да. Так, отсюда вот этот утеплитель вытащу, так, тут вот, все в воде, давайте еще вот эту доску открутим, Снимаем, видим, что здесь даже картина еще более, более такая худшая, Печально. более печальная, да. Печально. Вот, пойдемте, я вам еще покажу с той стороны. Тут уже все, сняли везде полностью вот, пергамент да, и здесь вот на утеплителе, видите, образуется конденсат. Вот здесь вот все сыро. Здесь то же самое, сырые стропила. Вот видно, прямо на утеплителе, на утеплителе капли есть. Вот этот плоскость у нас полностью убрали утеплитель. Оторвали кусок для того, чтобы посмотреть, пленку паропроницаемую у нас или нет. Видите, здесь вот нету конторейки, сразу идет шаговая обрешетка, хотя здесь должен был быть сверху вот этой пленки брусок 50 на 50, который формирует вензазор. Дальше уже должна идти шаговая обрешетка и какой-то кровельный материал. Вот если здесь посмотреть, видно даже на металлочерепице, образуется уже какой-то конденсат небольшой. Вот. Оторвали небольшой кусок вот этой пленки для того, чтобы проверить, паропроницаемая она или нет. То есть мы проводим небольшой такой лабораторный эксперимент. У нас вот в этой тарелке залит кипяток. Сверху мы ложили вот эту пленку и поставили тарелку. Если на тарелке с обратной стороны образуется конденсат, значит пленка пар пропускает. Вот мы видим, что, вот видно, что у нас влага есть здесь на этой тарелке. Это говорит о том, что вот эта пленка пар пропускает. вот И сейчас я буду предлагать несколько путей решения для того, чтобы у домолодельцев этого дома больше не возникала вот эта вот проблема. Решить проблему с сосурками с большими, да, и решить проблему с конденсатом, чтобы не было проблем вот в этих местах. Тут вот, вот все мокро. И посмотрите, видите, совсем все. Сыры тут даже вот в этих местах даже лед образуется вот он вот он тут даже лед так друзья ну снял я еще один пролет вот видите всю во льду вот здесь прям лед капает конденсат все стропила срывы вот, смотрите они аж почернели здесь уже даже вот пошел процесс гниения во. Все во льду, Это вообще просто, даже деревяшка пошла разрушаться. Короче, тут надо максимально быстро все переделать, пока не сгнило ничего. Итак, друзья, если резюмировать то, что у нас получилось, мы видим, что крыша у нас утеплена всего 10 сантиметров, отсюда большие теплопотери, отсюда образуются сосульки, потому что температура на поверхности кровельного покрытия, Сильно выше нуля. Также мы видим, что у нас нет Вот И для того, чтобы нам все это дело исправить, что нам нужно делать? Давайте по шагам. Значит, первое. Нам нужно будет снять полностью всю кровлю, полностью металлочерепицу. Снять вот эту вот обрешетку. Как мы увидели из опыта, это у нас паропроницаемая пленка. Вот такая вот у нас с вами мини-лаборатория. Мы видим, что тарелка она у нас в таком конденсате. Влажная. Поэтому эта пленка пар пропускает. Соответственно, сняли металлочерепицу, сняли шаговую обрешетку. Проклеили полностью всю эту пленку. Сделали заплатки там, где нужно. Потому что здесь вот кто-то тоже уже экспериментировал. Вот, сделали заплатки там, где нужно. Везде ее проклеили. Добавили на стропилу брусок 50 на 50. Дальше обратно вернуть вот эту шаговую обрешетку. Обратно вернуть э металлочерепицу. Сделать утепление здесь вот. 20 сантиметров, потом поперек нашить еще брусок 50 на 50, добавить контур утепления, перекрыть все мостики холода. После этого смонтировать качественную пароизоляционную пленку, а не пергамин, вот, которую герметично везде проклеить. Такая конструкция кровли будет работать 100%, не будет никаких проблем. Вот. Будет служить вера и правда, и домовладельцы забудут о теплопотерях и о том, что такое сосульки на крыше. Вот, такая вот такие вот небольшие проблемы, кто-то что-то у нас забывает постоянно, какие-то строители, да, из-за этого потом у людей возникает куча проблем. Сейчас вот нужно все это переделывать, то есть купили люди дом и уже, ну, толком еще, грубо говоря, не пожили уже попадают на, дел, на деньги, уже попадают на какие-то непонятные переделки. Вот, желаю вам строить хорошо, чтобы у вас не было никогда таких проблем, вот, если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, а так всем пока, всем удачи!